А, Быдло авторитета в школе, баразм, выпустил ролик. Если это будет история жизни, мы скипаем, если не история жизни, то в смотрим. В видео хочу поговорить про в школе. Давай, давай, давай. Ох, ребят, вы, конечно, мне порой такие темы предлагаете. Что я сам немножко офигеваю, что мне вот про это рассказывать. Ну, признаюсь, честно, сегодня нужно было подготовить какой-нибудь простой видос на Скорую Руку, потому что я уже параллельно готовлю один более серьезный проект, так что сегодня видосик вот на такую тему. Я вот на самом деле не знаю, что мне конкретно рассказывать про авторитета в школе, так как сам я в школе был лаком. Ну, что-нибудь Ролик, Я не хотел его делать, мне нужно было просто что-то выпернуть, поэтому нате, держите, блядь. Я, честно говоря, не знаю, о чем рассказывать, поэтому... <связать> Качественный контент. Стараюсь. Уж не знаю, как сейчас становится авторитетным ваше время. Наверное, у вас достаточно выбить Леона в Браво Старсе, чтобы уже сточек уважаемых человек. Такой... Идея, а какой Бравл Старс? Он же из России вроде Он крутой, да. Я скачивал Бравл начинал в него играть. Ну, типа, все играют, блядь, надо попробовать хотя бы понять, что это такое. Вот, у меня вот этот чел был. Так уже ушел. Ну ладно, проще сказать, кто построит самый большой половой орган в Майнкрафте, хотя у нас такие приколы были, тот, наверное, и станет главным авторитетом. А еще лучше, если ты сделаешь играя с друзьями по сети. Ну вот только вопрос, где лучше играть с друзьями по сети в мобильные игры, так чтобы это было удобно. Как по мне, самое удобное приложение, в котором ты можешь играть с друзьями по сети в различные мини-игры, это, конечно же, приложение Рон. Я уверен, многие. Блять, серьезно, кто-то будет таким заниматься. Вот эти все приложения, блять, вы помните еще в детстве. Ой, не в детстве, но пару лет назад было какое-то приложение типа по тематическим интересам. То есть ты скачиваешь приложуху, у тебя там есть, допустим, раздел саниме. С Марвел там, допустим Еще какая-нибудь залупа То есть тематически какой-то что-то типа Поблос Им нахуй никто не пользовался Всем похуй на него было никто... Нет, не Рум, а как-то по-другому было А может быть так и называлось Может быть это оно и есть, кстати Амина, возможно Амина, кстати, да Ну-ка, подождите, очень интересно просто это Амино Вы пользовались когда-нибудь им? Она вообще живое? Угу, понял, Амина. Амино Апс Крипипаста, они... Вот, я ой, блять, сразу. Магистр дьявол. Количество участников 9 тысяч нахуй. Охуеть. Вы можете играть вместе со своими друзьями. Тут все очень просто. Переходим во вкладочку игра с другом, и помимо уже таких культовых игр, как PUBG Mobile или Рублок, здесь появились мини-игры напрямую от рун. Mm -hmm. Допустим, игра Outmakes, Я не скипаю, мне интересна реклама И соревноваться с ним, кто понимает. Мне пишут интересно, работает сноровка. А в целом, лично для меня рун это самое простое и удобное приложение для поиска тиммейтов в любой мобильной игре. Условно, а сколько в Майнкрафт или PUP Mobile, заходишь в приложение рун, добавляешь там своих друзей или же ищешь новых, начинаете голосовой чатик и бегом вместе с Бля, баразм. И... давай в следующий раз. Вот, ну ты типа не будешь ходить в около, и скажешь, но самое удобное место, где найти друзей для игры в это ну. Как бы uh, toxic squad Discord. окей okay? ну и ну и, и все ну зачем вот ну вот этот вот этот вот разглагольствовать или который можно долбануть по башке вашего недоброжелателя а также вы можете присоединяться к различным мировым чатам и смотреть как другие игроки соревнуются в прямом эфире. Да, у нас тоже иногда вот мы заходим в чат и кто-то включает демку и начинает порно о, ну играть в, май, в roblox да. Обновленный дизайн данного приложения максимально удобен и разберется в нем абсолютно каждый. Лично я уже давно зависаю в этом приложении, мы никнем неоморазм. Можешь добавляться и будем играть вместе с вами. А для этого прямо сейчас переходить по Да, да, да, я не скипаю рекламу, потому что мне интересно. Но, блять, ну у вас что такое не бывает? Вот вы типа скипайте, скипайте, скипайте, но какую-нибудь рекламу вы да посмотрите, потому что интересно. Вот типа, мне реально интересно. В описании и быстрее загружает офигенное приложение. Ну вот, времена меняются, понятно дело, что современные школьники уже более прогрессивные, но детская иерархия от этого никуда не денется. Все-таки человек от природы это стайное животное, и чем меньше определенного коллектива. Э -э, Также происходит в школе, так как дети всего возраста еще менее развитые. И в школьном коллективе всегда действуют правила, что выживает сильнейший. И разумеется, авторитетами в каком-то жижении всего становятся самый сильный, самые... Я выжил, значит, я сильный. Плюс чат, если выжил. Бля, получается, мы все сильные, мы все выжили. Раз вы, вы пишете в чат. Дерзки. Но опять же, не обязательно всегда так. Допустим, главными заводилами в классе могут стать какие-то мажоры, у богатые родители, которые могут все. Такие ребятки зачастую могут... У меня задира был это сидевший чел. Типа я в школе учился с пацаном, который сидел. Вот он всех булел. Но он в прямом смысле сидел в детской колонии, какой-то. Так что, ну как бы, блядь, мне вот эти вот ваши мажоры. Ну, мне ничего не страшно, пацаны. Я, я учился в одном классе, блядь, сидевшим челом. Позволять тебе унижать других заигрыть материальное положение. В своем предыдущем ролике про мажора в школе я вам уже рассказывал, что у нас в классе был один мажорчик, которому отец постоянно покупал новые телефоны, всякие модные шмотки, давал с собой в школу много денег. Ну, точнее, как 200 рублей в день, это, конечно же, немного, но по нашему детству. Да, местам, хуя. Было в то время да мажор хуя было. положением не пользоваться. У него, разумеется, были свои шестерки, которые ему завидовали, постоянно пытались к нему примазаться. И причем не сказать, что этот чувак был физически сильный. Потому что, допустим, даже я, когда я в пятом-шестом классе был одним из самых слабых пацанов мог спокойно настучать ему по рейпи, если мы дрались один на один. Ну как раз-таки проблема была в том, что один на один. О -о -о -о -о -о -о. Он, а так, он начинает на тебя. Нормально прописать. реально. Я бы с ним уступал. никогда тусить не буду. Скорее его наемников, которым он постоянно плачел убить в столовой И они тут же начинали за него заступать. красиво истории, которые касались вот таких вот авторитетов, в кавычках я уже рассказывал, потом. Сука, я не знаю, мне нравятся такие люди. Я вот, ну, без шуток, я вижу у них какой-то шарм, колорит. Я я хотел бы. Смотри, как ну. БЛЯТЬ! Ну, блядь, пацаны, ну не хотелось бы вот с ними чисто присесть и, ну, по душам поговорить. Я понимаю, может быть, вы там все такие чисто, блядь, ой, я смотрю аниме, я очень крутой. Или там, не знаю, Фортнайты свои играете, ну, блядь, мне, я реально какой-то вайп чувствую от того, что вот просто с этими пацанами нормальными, спокойными, типа, блядь. Ну, а если с ним познакомиться, вот, вот вы можете думать, что это быдло, да? Но вы не просто с ними, ну, никогда не общались. Вот я в шараге учился, я в школе учился, я в деревне вырос, блядь. Это самые душевные парни, вот, вот без шуток. Мажоры нахуй, анимешники Вот эти, блядят инсайдики, офники В пизду, вот пацаны с района Вот эти вот в адиках, максимально простые С кепочками такие, деревенские Блядь, как же с ними чулова Они такие простые, с, вот с ними максимально просто и спокойно Я не знаю, мне, мне прям вот ну, Мне с ними хорошо, мне с ними комфортно Скажем так классом в школе. А именно там учились просто законченные отморозки, где каждый второй стоял на учете в детской комнате полиции. Ну или не как без это этого. Я уже не помню. И разумеется, как это все... Не, я не про таких говорю, я говорю про простых пацанов, типа не тех, кто уголовники или около того. Я говорю просто про пацанов, которые вот в таком стиле одежды, из деревни, и всякое такое. Всегда бывает, никто из детей не жаловался родителям, никто не писал заявление, учителя даже не пытались таких абраганов исключить из школы, а их класная руководительница наоборот за не заступалась. Ну типа это же дети, это у них подростково, это все пройдет. И однажды произошла выпиющая ситуация. Их главный заводила в классе, который был просто конченым психом, натурально поставил насчет это который якобы в чем-то. Накосячил. Я уже не помню, чем конкретно, но, скорее всего, какая-то фигня, по которой его просто намотали на бабки. А тут парень был очень своего характерный. И каждый день, когда ему мама давала деньги в школу на обеды, он отдавал все деньги этой мразе. И его родители заметили это только спустя месяц. Когда увидели, что их сын не доедает, приходит со школы голодной, и каким-то образом они вынудили своего сына рассказать им о том, что в школе его бывают на деньги. Что до этого он, разумеется, рассказывать боялся. И к счастью, его мама была не из тех, кто согласна было все эту терпеть, оправдывает это тем, что вот мы сейчас напишем заявление Блять, пожалуйста. я не хотел истории жизни смотреть маразм. Ты что специально для меня ролики делаешь? Он половину вообще не полился, что он будет рассказывать свою историю. Тут вначале шло так, как будто он просто про мажора тут началась своя история жизни я говорил что мне такое неинтересно он слишком хитро поступил он пол ролика дал мне посмотреть а потом начал свою рассказывать чтобы я уже не скипал да учителям, Всем А ребенку потом жизни не дадут в школе. Она пошла в школу напрямую к директору и поставила директору перед фактом, что она будет писать на этого ученика заявление за вымогательство. А также будет жаловаться в минпросвещение, точнее, тогда это еще было минообразование, что в школе учеников ставят на счетчик и а при этом школа бездействует. Если еще, ребят, мы об этом всем уже узнали постфактум. Потому что там на всю школу разгорелся такой скандал. Но это и понятно, потому что директрисе явно не нужны были такие проблемы. Ведь вы сами знаете, если на ученика какой-либо школы пишется заявление, при этом за те проступки, которые были совершены внутри школы, то в школу на столько проверок, будет столько разбирательств, что сфинктер директора будет зарастать еще очень долгое время. И разумеется, директорисе явно такие проблемы были не нужны, и она в течение полутора часов это. Класс, <связь> в котором учились те самые браганы, из всех учеников вытрекивал информацию, что был ли пацан единственный. Да, мне нечего комментировать этой истории жизни. Типа... Прикольно, блин. Нам кого поставили на счетчик. Отбирали тут гидроцефал деньги у кого-нибудь еще. Совершал ли он какие-либо другие противоправные действия. В итоге мама того авторитета, в кавычках, очень долго извинялась перед мамой этого пострадавшего, вернула ей все деньги, которые ее сыночек отобрал, и очень долго упрашивала ее не писать заявление. И в итоге, что вы думаете, больше тут придурок, а учиться ему оставалось не так уж и много, крылья свои не расправлял. Хотя я лично считаю, что мама того пацана, который все-таки не стал писать заявление, совершила очень большую ошибку. Потому что я считаю, что такие вот персонажи, которые считают, что они правили каким-то более слабым ребятам, угрожать и разводить их на деньги, должны оказаться в той среде, где таким, как они, самое место. И вот там я бы уже посмотрел, кто О. кого разводить на деньги, только. Будет унижать вот, прикиньте вот этот вот фотка я не знаю насколько она действительно там вс все так и насколько все было жестко но типа у меня в классе был реально чел который вот э, с детской колонии ну, то есть он э, какое-то время там находился я не интересовался сколько но я знаю что он там какое-то время вот находился и вот я учился с таким челом мягко говоря не прикольно то есть очково было в каких-то моментах у нас были с ним некоторые такие пересечения какие-то. Короче, он как-то меня пытался деньги отжать, 30 рублей на тот момент. Он возле технологии, ну, как, короче, технология была у нас на улице. И вот он подходит, короче, и говорит, дай деньги, дай деньги, дай деньги, дай деньги. Но ну, я, очевидно, говорил, что нет. То есть, ну, один раз дашь, потом будет, будет постоянно просить. В итоге вот так вот упрашивал, упрашивал, я отказывался, и он мне, короче, ударил вот сюда, вот в солнышко, или как это называется. Короче, где легкие. Короче, вот сюда вот, блядь, в грудак нахуй ебал Вот, Но, если бы я полез, я, я объективно был слабее его, как бы, хуй там ловить, блядь Я не такой герой, чтобы там махаться Но типа, блядь, чуть-чуть стерпел, но с того времени он не просил у меня денег никогда Хотя другие ему иногда давали Вот, периодически даже, возможно А я один раз отказал, чуть-чуть дали, сюда ударили и все и Больше у меня не просили Вот так вот то есть среде где, таким как они самое место и вот там я бы уже посмотрел кто кого будет разводить на деньги и кто кого будет унижать сочное сплетение, да а следующая история связана уже со мной когда я учился в седьмом классе как я вам уже рассказывал у нас в классе был мажорчик которому родители постоянно давали много денег покупали новые телефоны новые шмотки стоп а вот эта история была связана не с ним что ли он говорит а сейчас будет история которая связана со мной А до этого что было Ну, он уже в шестом классе хотел рюкзаком от локост ну не гуччи не Витон, конечно но тоже козырный для шестиклассника а такое шесть... я знаю что лакост старается как просто чат поясните что такое Локос, насколько это дорогой или недорогой бренд что он вообще я знаю, что это крокодильчик Но сколько, допустим, футболка Лакоста стоит? В чем прикол Лакоста? В чем прикол крокодила? Турки. которые постоянно пытались с нему подмазаться, как-то подлезаться. И вот у нас однажды с ним произошел конфликт. А именно мне, тогда родители подарили новые PSP, и вроде как один раз меня наказали, и отобрали у меня PSP на две недели. Вроде бы за плохие оценки. А этот мажорчик, который без того учился на одни двойки и тройки, и которого родители в принципе вообще не воспитывали, а только задаривали его дорогими подарками, как-то услышал мой разговор с другом, в котором я ему сообщил, что родители у меня PSP отобрали. И тут начал честь? натурально надо мной глумиться. Что мне родители все запрещают, отбирают у меня PSP за плохие оценки. А он такой крутой, у него никогда ничего не отбирают. И разумеется, если бы я был постарше, если бы я уже понимал, как вообще работает такая вещь, как воспитание, я бы наоборот гордился тем что меня родители строго воспитывают потому что когда ребенок знает что за ребенок блять попробуй ребенку объяснить то что его воспитывают и наказывают за дело и что это правильно ну попробуй <соцентричный> это не так работает маразм если тебе родители бы в детстве сказали такое ну ты бы все равно бы не про это да чего вы просто меня не любите блять или чуть типа такого началось он будет строго наказан. Не обязательно физически, но хотя бы тем, что у него отберут компьютер на неделю. Он впоследствии такой херни совершать не будет. Но вы же сами понимаете, что в школе дети наоборот злятся на своих родителей, когда их родители за что-то их наказывают, а других детей вообще ни в чем не ограничивают. И вот он меня так стебал, наверное, в течение нескольких дней, и на последний день я не выдержал и нормально так его прописал по И после этого он натравил на меня всех своих шестерок, которые также стали надо мной смеяться что мне родители все запрещают и вообще маленьким. Кипать обезьянки. Не знаю, мне очень страшно на такое смотреть. Я либо детей не особо люблю, либо для меня конкретно вот такая вот. Короче, мне мне стрёмно. Если бы вот я вот находился бы в компании вот этих вот людей, мне было бы тяжеловато. Я бы с ума сошел, сынок. И, наверное, в течение месяца мне постоянно приходилось с ним драться. Скажу так, не всегда успешно для меня. И что я тут вообще хочу сказать по итогу? Вы просто не представляете, как меня всегда бесило эта школьная иерархия. Когда какой-то один ублюдок, который не знаю, физически сильнее остальных, богаче остальных, становился в школе авторитетом, а другие постоянно пытались к нему подлизаться. И только сейчас в возрасте, я понимаю, насколько это все жалко выглядело. Что ж, на этом у меня все. Видос был ни о чем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Бля, такой честный и наивный в каком-то плане. Блин, ну почему он так открыто об этом говорит? Блять, что что, но маразм ну вряд ли кому-то будет пиздеть, потому что маразм человек слова и вот это, ну буквально, вот ну, честно, ну блять, ну сделал на похуй, ну блять, ну пацаны, пости, простите, поймите, как бы даже не заняться, ну на похуй, на похуй. И что, есть какие-то к нему претензии у кого-то? Ну типа он реально, ну он сделал на похуй и сказал, что сделал на похуй. Вопросы есть? Сделай в следующий день на похуй. Бля, мне нравится именно такой подход.